О! Гешка, что? Будешь сознаваться в содеянном, нет? Короче, у нас вот стоят мои ботинки зимние Вот стоят хозины зимние ботинки А поскольку у нас Геша любитель Обтираться шеей образные предметы Ты опять самоубиваешься Вот зачем ты это делаешь, а? Вот он обобтирался шеей Короче, об ботинки И вот получилась классика жанра Геша, я тебе говорила, твоя эта привычка до добра не доведет. А я тебе говорила! А тихо ты! И сидит на коврике такой, сидит. Геш, вот что то за чучело такое, а? Да и все. Притом он чувствует, что что-то не то. Видите, такой сидит. Хотя мы его не ругали, ничего ему не говорили, он такой сидит. Вот с виноватым видом. Да пусть Житейская. Гесюндель. Это не ты был, да? Ты мой хороший.